Отсутствие электрического поля внутри проводника, помещенного в электрическое поле, было обнаружено английским ученым Майклом Фарадеем в 1836 году. Чтобы убедиться в правильности своих предположений, он проделал очень интересный и красивый опыт. Большую деревянную клетку обтягивали тонкими листами олова, а олово, как и любой металл, хороший проводник. Затем клетку изолировали от земли и сильно заряжали. В клетку входил Фарадей с очень чувствительным электроскопом в руках. При этом листочки электроскопа так и остались в опущенном состоянии. Явление отсутствия электрического поля в проводнике, помещенном во внешнее электрическое поле, используют на практике для электростатической защиты чувствительных к электрическому полю приборов. Их помещают в специальные металлические ящики.